Всем привет, меня зовут Евгений Воронюк и в этом коротком видео я хочу вам показать, как оставлять заявки на бирже фриланса Кворк. Итак, я зашел в свой личный кабинет и, э, э, э, и нам, чтобы оставить заявку на бирже, заходим в вкладку биржа. Теперь выбираем раздел, по которому мы ищем конкретную какую-то задачу. Например, я занимаюсь больше всего переводами, выбираю вкладку «Переводы». На данный момент на бирже есть только один проект по переводам. Но не нужно судить о количестве проектов на бирже, потому что конечно, многие заказчики делают как? Вот не размещая проект на бирже самой, вот они заходят во вкладке «Исполнители», вот то сюда, ну, да, э как это выбирают нужный раздел, вот, и потом пишут исполнителю напрямую, э, без всяких бирж. Поэтому, к этому я вам просто покажу, как оставлять именно на бирже. Перед тем, как оставить заявку, важно прочитать ее, к само задание, к этого проекта как-то потому, что можно оставить заявку, но вы внимательно не прочитали проект, и потом, когда к вам заказчик обратится, вы просто-напросто не сможете его корректно выполнить, или не сможете выполнить вовсе. Так вот, я прочитал задачу сейчас про себя, я понял, о чем она, я нажимаю «Предложить услугу». Дальше, если у вас есть выбранные уже кворки, которые вы создали, нажимаете «Предложить покупателю», вот тут у вас можно выбрать список ваших услуг. У меня услуга «Перевод на греческий». Вот я выбираю «Перевод на греческий», вот я выбираю, ну, допустим, так у него стоит… У тебя срок один день, а так у меня стоит один день тут. Но, если я выберу, допустим, два корка, чтобы получилось тысячу рублей, то у меня получится срок два дня. Это наверняка его не устроит, я это уже понимаю сразу. Поэтому я выбираю один кворк, вот и просто добавляю опции. Да, я впишу доп.опция. Тут выбираю 400 рублей. Ну, я получаю 400. Вы, я думаю, уже об этом знаете, кто смотрит мои ролики. Теперь нам нужно написать текст нашего предложения. Текст предложения пишется минимум 1500 символов. Ну, так как это, это задача по переводам, то тут не нужно писать более 150 символов. Вот. Но если вы занимаетесь дизайном, либо еще чем-то ну, чем более сложным, скажем так, то к это вам лучше... Короче, расписывать свои заявки более подробно. Итак, я пишу. Так, Тут у нас есть ошибка, я ее исправляю. Я теперь нажимаю спокойно на кнопку предложить наши услуги. Оно а, а, а, важный момент. Если у вас статус тус новичок, вот вы только прошли регистрацию, то у вас дается только 20 коннектов. То есть вы можете в месяц оставить 20 заявок на проекты. Вот, если вы новичок, 20 коннектов, продвинуты 50, э, профи 80. Я профи. И можно посмотреть свои же отклики. Вы заходите на биржу, заходите на вкладку биржа, потом выбираете мои отклики. Смотрите, какие отклики вы вот оставляли за последнее время. Вы также можете можете посмотреть не только проект, на который вы оставляли заявки, но также можете посмотреть свое предложение на эту вакансию или проект вот еще важный момент на бирже перед тем как вы доставлять заявку вы должны э, внимательно читать здесь вот вот почему потому что есть проекты где желаемый бюджет допустим 6 тысяч а есть бюджеты, где указан конкретный бюджет, допустим 1000 рублей, и вы больше 1000 рублей не сможете поставить в э, стоимость вашей работы. Но если написан желаемый бюджет, то тогда вы можете написать сумму кому больше, чем указано у заказчиков в три раза. Это важный момент. И вот еще один момент есть такой. Вот если мы зайдем, например, в раздел текста наполнения сайта, то это есть проекты допустим, 500 рублей. Но не нужно пугаться, что заказчик заплатит за, допустим, 15 текстов 500 рублей. Как правило, заказчики ставят минимальную цену, они собирают, допустим, список предложений от продавцов, а уже потом с кем-то общаются в личных сообщениях. Есть, конечно, покупатели, которые ставят 500 рублей, надеясь найти задешевого исполнителя, но, как правило, большинство заказчиков пишут Конечно, перед заказом еще в личные сообщения. Поэтому оставляйте активно э, заявки на бирже, получите первый свой заказ, э, получите первый свой заказ, а может уже и не первый заказ, но вот активно оставляйте заявки на бирже, получаете большее количество заказов. Вот. Но очень важно, перед тем, как оставить заявку, внимательно читайте описание проекта. Это поможет вам избежать в дальнейшем каких-то трудностей, и недопониманий заказчикам. С вами был я, Евгений Воронюк. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, что вам было непонятно. Под этим видео я оставлю ссылку на регистрацию на бирже фриланса Кворк. И если у вас останутся какие-либо вопросы, вы можете оставлять комментарии, либо писать мне ВКонтакте, ссылка на ВКонтакте тоже будет под этим видео. Всего доброго, пока-пока.